Тебе еще нет 18, но ты уже хочешь заработать. Я угадала? Есть один способ. И он называется ⁇ Партнерский маркетинг. Знаешь, как работают инфлюенсеры? Они зарабатывают деньги, рекомендуя разные продукты в социальных сетях. Партнерский маркетинг действует очень похоже. Разница в том, что, во-первых, не нужно быть инфлюенсером. Во-вторых, Продукты и услуги можно продвигать везде, не только в социальных сетях. Ведешь блог или интернет-страницу, а может сидишь на каком-то форуме. Достаточно там опубликовать ссылку, а когда кто-то воспользуется твоей рекомендацией, ты получишь доход. Так заработанные деньги ты можешь выплатить на свой банковский счет, либо же на один из самых популярных интернет-кошельков, например, PayPal, Capitalist или Kiwi. Как только накопишь 20 долларов. И это все благодаря моей Заходи на канал, чтобы узнать больше.